Привет, посетители! Добро пожаловать обратно на наш канал. Вы влюблены в кого-то, кто не любит вас в ответ? Вы тоскуете по кому-то, кто недоступен? У вас все еще есть сильные чувства к бывшему партнеру? Есть ли кто-нибудь, с кем ты встречалась, кто признался, что больше не хочет встречаться в романтических отношениях? Если вы имеете дело с безответной любовью, ты не одинок, мой друг. Социальный психолог Рой Баумайстер говорит, что 98% людей страдали от неразделенной любви в какой-то момент их жизни. Так что же вам с этим делать? Как вы двигаетесь дальше? Что же, вот несколько советов о том, как бороться с безответной любовью. Номер один. Примите их чувства и конец возможным отношением с ними. Вы дали им понять, что вы чувствуете? Если им кажется, что им удобно обсуждать эту тему, дайте им знать, как вы к ним относитесь. Открытая дискуссия о том, что вы оба чувствуете, это могло бы стать отличным началом. Как только вы узнаете, что они чувствуют, тогда вам, возможно, будет легче двигаться дальше. Разве они не чувствуют то же самое? Что же первый шаг в этом случае было бы принять то, что они чувствуют, и закрыть дверь для этих возможных отношений с ними? Они дали вам знать, они не заинтересованы в отношениях с тобой. Выяснение того, что они чувствуют, может быть способом, чтобы сорвать повязку и начать путешествие, чтобы двигаться дальше. Лучше всего прекратить любой флирт с ними и прекратите любые просьбы о них пересмотреть свои чувства к тебе. Прими, что твоя жизнь не будет с ними. Двигайтесь вперед с другими жизненными возможностями. Номер два. Перестань мечтать о них наиву. Итак, как вы начинаете принимать конец возможным отношениям? Ну, а ты ловишь себя на том, что мечтаешь о них наиву. Если вы просто влюблены и не знаете, что они чувствуют, дайте им знать о ваших чувствах. Не думаешь, что это сработает? Попробуйте поискать признаки того, что вы им нравитесь в первую очередь. Они нервничают и улыбаются рядом с вами? Вступайте в разговоры с вами, пристально смотрю на тебя, выглядя заинтересованным в том, что ты хочешь сказать, даже зная, что ты существуешь. Если все признаки показывают, что ты им не нравишься, и вы знаете, что они недоступны, пришло время перестать мечтать наяву. Каждый раз, когда вы ловите себя на том, что мечтаете о них наяву, сосредоточьте свое внимание на чем-то другом, чего вы желаете. Это может быть страсть, цель или что-то еще. Номер три. Позвольте себе оплакивать мысль о том, чтобы быть с ними. Все еще испытываете трудности с принятием, они не заинтересованы в продолжении отношений с вами. Что же, возможно, сначала вам нужно оплакать потерю этой идеи, что вы двое могли бы быть вместе, потому что вы не можете. Это была идея, мечта наиву, или, может быть, в какой-то момент вы были вместе, но вы оба изменились. Позвольте себе чувствовать то, что вы чувствуете. Приветствуйте эту печаль, пролей слезу, вырази свои чувства тому, кому ты доверяешь, и тогда, возможно, вам будет легче двигаться дальше после того, как вы позволили себе выразить свои эмоции для себя или друга. Не осуждайте себя за то, что вы испытываете определенные сильные чувства. Если ты позволишь себе скорбить, тогда, возможно, этим чувством будет легче пройти с должным временем и принятием. Номер 4. Отвлеките себя увлеченными проектами и новыми навыками. Так как же вы проводите время? Отвлеки себя. Возьми эту старую пыльную гитару и начинай практиковаться. Начните увлекательный проект, освоите новый навык, съездите в поездку на выходные. Все это здорово отвлекает и отвлекающие факторы, в которых вы добиваетесь прогресса, а узнавать что-то новое еще лучше. Вместо этого, сосредоточьтесь на себе и вложи свое сердце во что-нибудь другое, кроме романтической любви. Возможно, в процессе вы даже полюбите себя больше. Номер 4. Поймите, что они не так совершенны, как кажутся. Все еще испытываешь трудности с чувствами к своей пасси. Ну, может быть, они не так совершенны, как вы представляете их себе в своей голове. Подумайте об этом. Ты создаешь в своей голове что-то, чего там нет? У всех нас есть недостатки, мы люди. Мы все еще любим других, несмотря на недостатки и все такое. Но вы, возможно, упустили из виду некоторые недостатки вашей пассии, потому что ты думаешь, что они более совершенны, чем есть на самом деле. Возможно, вы случайно поставили свою пассию на пьедестал, когда, возможно, идея о них идеальна, чем они на самом деле. Чем скорее ты поймешь, что они просто люди, они идеальны, тем легче вам будет двигаться дальше. И номер шесть. Знаете, что не всегда будет конец. Тем не менее, продолжайте двигаться вперед. Вы ищете завершение? Что же, возможно, вам придется завершить свой поиск, потому что не во всех отношениях всегда есть завершение. Вы не всегда можете ожидать закрытия, и вы не можете полагаться на это, чтобы двигаться дальше. В противном случае вы можете потратить много времени и жалкое время ожидания этого. Если у тебя есть влюбленность, которая недоступна, возможно вам интересно, выбрали бы они вас по-прежнему каким-то образом. Если вы сказали им, что вы чувствуете, и нет никаких признаков того, что ты им нравишься романтически, лучше перестать ждать знаков, которых нет. Не всегда будет полноценная дискуссия, где они заканчивают или говорят то, что вам нужно услышать. Фокус в том, чтобы продолжать двигаться вперед. И рано или поздно, возможно, вы поймете, что действительно получили закрытие, другой вид, с течением времени и саморефлексия. Вы сами закрыли для них книгу. Так как же вы будете справляться с неразделенной любовью? Что будет вас отвлекать? Не стесняйтесь поделиться с нами в комментариях ниже. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вам понравилось, не забудьте нажать кнопку «Мне нравится» и поделитесь им с другом или кем-то кто мог бы им воспользоваться. И нажмите на значок колокольчика уведомления для получения дополнительной информации, подобной этой. И, как всегда, спасибо, что посмотрели.